Всем привет, дорогие друзья! И вот с вами снова на связи Антон. Как проходят ваши дни? Сегодня настал час развеять вашу скуку чем-то очень невероятным, а именно подборка из 20 мини-машин. Сегодня вас ждут и пикапы, и пожарные машины, и практически полноценные грузовики, модели для самых маленьких водителей и те, что гораздо серьезнее. В общем, подборка на любой вкус и возраст, и никак иначе. Ну и конечно же не забывайте досмотреть этот ролик до конца, ведь по классике вас там ожидает конкурс на тысячу рублей. Кто знает, может быть счастливым победителем в следующий раз станешь именно ты. Ну а пока, погнали! Я уже упомянул в начале, что подборка нас сегодня ждет на любой возраст. И вот я вас не обманул. Первым у нас сразу же врывается этот небесный голубой жук с водителем далеко не детского возраста. И если честно, когда я смотрел на водителя, сидящего за рулем этой миниатюрной машинки, я даже немного словил приступ клаустрофобии. Ну а как, скажите на милость, по-другому можно кататься на этом чуде мира небольших машинок? Ведь в отличие от других небольших моделей, на которых можно прокатиться, крыши у них нет. Но вот способ выбраться из нее мне особо сильно понравился. Он даже выглядит немного мультяжно. Всего-то надо поднять весь корпус машины и встать. И проделав это, вы поразите всех, кто наблюдал за вашей поездкой. Вы только посмотрите на этот невероятный милый ярко-красный почтовый фургончик. Как я понял, что это именно почтовый фургон? Все очень просто. Если приглядеться, то на корпусе вы увидите большую надпись «Почта» на английском языке. Но и визуально он также чем-то отдаленно напоминает мне почтовые фургоны из старых фильмов. Останется только сумку-почтальонку ребенку прикупить в комплект к этой машине. И прямо-таки набор города профессий, не находите? А визуально эта машина, конечно, больше отсылает к старым добрым паркам развлечений, где колесят подобные машинки или поезда, привлекая детей яркой музыкой так что, на мой взгляд, неплохой и безопасный способ повеселить вашего ребенка на заднем дворе. Яркие цвета – определенно то, что привлекает меня в подобных машинах. Этот сочный и желтый Volkswagen Golf в уменьшенной модели просто невероятен по степени своей детализации. Приучить своего ребенка с самого детства не просто к ярким машинам, которыми можно управлять на газ-тормоз, а к полноценному авто, на мой взгляд, с такой моделью это совершенно не проблема. Здесь в буквальном смысле есть все от настоящей машины, только в уменьшенном варианте. И сиденье, полностью детализированная приборная панель, коробка передачи, даже ремни безопасности. Все как полагается. Буквально не оторвать глаз от того, насколько все выглядит как настоящее. На мгновение можно даже задуматься, а точно ли это просто копия Гольфа? Быть может кто-то забрал эту машину из параллельной вселенной, где все гораздо меньше? А это у нас очередная модель, с которой лучше все-таки справиться опытный и взрослый, нежели ребенок. Ведь вы только посмотрите на габариты этого грузовика с прицепом. Уж не знаю, хватит ли ему мощности на то, чтобы перевести что-то тяжелое и серьезное, но даже просто со стороны выглядит он очень мощно и внушительно. Я прям-таки могу представить, как при реве мотора из его маленьких выхлопных труб рвутся наверх клубы дыма, создавая нужную атмосферу. Лично я на месте создателя этого грузовика добавил бы такой спецэффект. Тогда уж точно получилось бы что-то невероятное. Но даже без таких деталей эта модель определенно стоящая внимание в нашей подборке. Единственное, конечно, по скорости он заметно сильно уступает всем другим. Но так в каком-то смысле даже безопаснее. А вот и еще одна модель от Volkswagen. Неторопливая, но выносливая как волк. Только гляньте, на ней спокойно может прокатиться несколько взрослых. Но чем не развлечение для компании друзей в воскресный вечер? Но ведь недаром прототип этого автомобиля Volkswagen Combi еще с зари своего выпуска считается эталонным, семейным и надежным автомобилем. И в этой маленькой его копии, внешним видом переносящей нас в далекие 50-е года, все выполнено очень качественно и круто. Вполне себе удобное рулевое управление, даже фары горящие предусмотрены. Разве что только работающих поворотников нет, да аварийку не включишь. Но при желании даже приличную для такой модели скорость он развить может. Для тех, кто мечтал о Мазерате, есть все шансы исполнить эту мечту. Да и сделать это теперь гораздо проще, пусть и ценой его уменьшенного размера. По внешнему виду все очень круто. Сочетание белого и синего в отделке придают машине крутой футуристический вид, да и конструкция внутри салона выглядит очень интересно и необычно. Предусмотрено место не только для водителя, но и пассажира, хоть и для маленького. Но ненадолго представить себя знаменитым гонщиком на опасной извилистой трассе вполне себе получится. Поэтому, если ваш ребенок мечтает поскорее сесть за руль чего-то серьезного и скоростного, то есть все шансы воплотить это желание в жизнь. А теперь настало время драйва и достаточно большой скорости для такой непритязательной на первый взгляд машины. Да, выглядит она совсем обычно и скучно, но характеристики ее не оставят равнодушными. Это скорее модель, больше подходящая для щадящей версии картинга. На ней можно и разогнаться, и даже немного подрифтовать при желании. Вы только поглядите, она буквально за мгновение обогнала мотоцикл, заставляя соперника просто смотреть ей вслед. Мне кажется, что при большом желании она ничем не уступит по скорости настоящей машине, пусть и на совсем небольшие дистанции. И все это при том факте, что собрана такая модель вручную. Еще одна модель, явно предназначенная не для детей, а сбежавшая, ну или уехавшая к нам с картинговой трассы. А повторяет эта модель визуально знаменитую в 60-х годах прошлого века «Кобру». Причем повторяет вполне себе достойно, даже яркий синий цвет она сохранила вплоть до точности попадания в оттенок. Но вот цвет и форма корпуса – это не единственное интересное, что есть в этой машине. Хотя эта деталь совсем сильно выбивается от канона, но специально завышенный руль и более удобные сиденье выполнены тут с умом. Машинка создана не только, чтобы разглядывать ее, но и бороздить трассы. Не совсем уверен, что в схватке на скорости эта модель с предыдущей в этой подборке одержит верх, но вот по визуалу и удобству на все сто процентов уж точно. Черный цвет в сочетании с белыми граффити пора бы уже воздвигнуть на пьедестал классики. Не думаете? Эта машина определенно подходит под этот критерий. Пока она нарезает круги по асфальту, мы с вами можем вдольно смотреться на все эти интересные надписи и цифры по бокам. Сама модель выглядит очень сильно знакома, но что именно это за машина, сказать очень сложно. На то, наверное, это и классика. Особенно круто то, как плавно она входит в повороты, совсем не теряя возможности управлять ею даже на приличной скорости. Никаких вам заносов, одно лишь чистое веселье. А этот джип, ну буквально более навороченная версия тех, что мы с вами частенько можем видеть в парке, только гораздо-гораздо круче. Здесь есть все – нереальный подход к деталям, выдержанный стиль и качество самой машины. Я бы в детстве, наверное, сошел бы с ума от восторга «покажи мне кто такую машину». Да еще и с возможностью порулить ею. Глядя на такого красавца, становится прекрасно ясно, что стоит лишь сесть за руль и вылезать из нее уже не захочется. И можно будет кататься часами, нарезая круги по асфальту под свистящий в ушах ветер, до тех пор, пока совсем не стемнеет и ездить попросту не станет опасно. А это у нас уже модель из разряда действительно серьезных. С такой тачкой шутить бы я не стал. Да это же в буквальном смысле настоящий гоночный автомобиль. Стоит лишь взглянуть на ее форму и то, какую скорость она может развить. Да, такую, что аж дым из-под колес валит. Их, скорее всего, после особенно суровых заездов придется менять. Главное вовремя найти подходящий пит -стоп. Водительское сиденье, хотя и на первый взгляд очень маленькое, тем не менее выглядит вполне удобным. Достаточно места, чтобы с удобством управлять автомобилем на больших скоростях. Да, такого серьезного монстра у меня даже язык не поворачивается назвать машинкой. А следом нас ждет уменьшенная ретро-версия Bugatti в очень ярком цвете и необычной деталью. Тут создатели машины постарались на славу, и помимо хорошей, как мне кажется, механики и внешнего вида, добавили еще и немного спецэффектов. Да, я говорю об этом паре, который повалит сразу из двух выхлопных труб, стоит переключить соответствующий тумблер. Мне вот интересно, это какой-то специальный дым или настоящий выхлопной газ? Эта машина мне напоминает какую-то красную акулу, все благодаря плавной обтекаемой форме и яро выделяющейся решетчатой структуре на капоте, которая слишком уж сильно похожа на жабры. И снова у нас очень крутая по детализации и визуальной составляющей машина. Да и просто модель, которая радует своим внешним видом, ведь это маленькая версия Porsche. С такой машиной иначе и быть не может. Серебристый и хромированный цвет корпуса, который действительно хорошо сочетается со всеми этими наклейками и надписями по бокам. Я прямо-таки вижу, как эту машину готовят к гоночному заезду. Но для водителя эта машина удобства не представляет. Кроме отличного внешнего вида, внутри все выглядит очень простенько и немного некомфортно. А на этом белом пикапе можно с лихвой рассекать деревенские дороги и наслаждаться атмосферой единения с природой. Он так лихо набирает скорость и отлично справляется с управлением, что аж захватывает дух. И его огромные колеса – отличный показатель того, какой устойчивый и все-таки массивный для своих сравнительно небольших габаритов этот пикап. Особенно круто на фоне черных колес смотрится белый корпус с яркими желтыми вставками. Мне очень нравится этот контраст, он словно задает хорошую атмосферу и настроение поездки. Когда у тебя в гараже стоит не просто игрушка для ребенка, а целый полноценный аттракцион. Я ведь обещал вам в начале видео пожарную машину. Вот и она, во всей своей красе. Ее габариты в буквальном смысле сегодня бьют все рекорды. Да, на такой машине можно прокатить просто целую арабу детей. Главное соблюдать все меры безопасности, ведь скорость у машины далеко не черепашья». А что особенно круто, если на переднее сиденье сажать сразу двоих детишек, то вас абсолютно точно не ждут драки за руль. Здесь их предусмотрено сразу два. И завершает нашу сегодняшнюю подборку очень неоднозначная модель. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это цвет слоновой кости, в котором и выполнен этот громадный грузовик. На мой взгляд, ретро-антураж для такой машины подходит в самый раз. Кабина водителя способна вместить в себя полноценного взрослого, хотя и сложившегося в три погибели. Даже не уверен, насколько удобно в целом управлять такой неповоротливой махиной. Но впечатление она создает очень неординарное и необычное. А где бы вы хотели прокатиться? На месте водителя? Или сесть на грузовое пространство и позволять себя попросту катать?